Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер Продаж. Сейчас я хочу вам представить тренинг «Новый взгляд на найм персонала». Это тренинг для владельцев, директоров и специалистов по найму персонала. Мы, руководители, часто ищем себе сотрудников, которые самостоятельно могут довести дела до конца. И особенно это важно в тех делах, которые касаются работы. Львиную долю этого тренинга мы посвящаем тому, как найти сотрудников, которые будут заботиться о результате своей работы и результате всей компании. Вы получите ответы на такие вопросы, как Где искать продуктивных сотрудников? Как составить объявление, которое привлечет результативных и продуктивных людей и отсеет нерезультативных? Как провести интервью на продуктивность? Как удержать результативных сотрудников в компании. Мотивация и стимулирование лучших сотрудников. Как отсеять при первом звонке тех ненужных, которые потом отвлекут у вас огромное количество времени. И ответим на все ваши вопросы, касающиеся найма и поиска новых сотрудников. Тренинг длится два полных дня – суббота и воскресенье. Один месяц после тренинга у вас будет длиться практика. И в течение этого месяца мы будем вас консультировать по поводу найма и поиска новых сотрудников. Когда вы выполните все 100% практических упражнений в этом месяце, вы заметите, что уже можете нанимать сотрудников, отсеивать и распознавать самых лучших сотрудников в вашей стране. Запишитесь на тренинг по найму персонала.